081127882 – сложный для запоминания номер. Если разбить его на 081 127 882, станет легче. Деление больших кусков информации на более мелкие части помогает нам понять. Если мы соберем маленькие кусочки вместе, то сможем увидеть общую картину, что облегчит запоминание. Этот процесс называется чанкингом или делением на части. И вот как это работает. Наша кратковременная память запоминает быстро, но мало. По словам эксперта по обучению доктора Оукли, она может одновременно хранить только четыре кусочка информации. Поэтому, когда поступают новые данные, у нее есть два способа их запомнить. Первый – она может перезаписать и забыть старую информацию, чтобы освободить место для новой. Или же она может заставить мозг переместить фрагмент из рабочей памяти в долгосрочную память где он будет храниться и его можно будет вспомнить позже. Именно поэтому практически невозможно запомнить 9 цифр 0 8 1 1 2 7 8 8 2 попросту не хватает места, а после деления хватает. Существует несколько способов деления. Ты можешь разбить большой кусок на более мелкие части, выявить закономерности или сгруппировать части, чтобы увидеть полную картину. Как только фрагмент создан, ты можешь с помощью намеренной практики переместить его в долгосрочную память, где он соединится с существующим опытом. Теперь он будет храниться годами, а при регулярном употреблении его можно будет использовать без особых умственных усилий. Чтобы сделать этот перенос более эффективным, необходимо добавить контекст, который действует как суперклей для памяти. Опытные преподаватели всегда стараются рассказать полную картину, прежде чем вдаваться в подробности. Если же ты учишься самостоятельно, то сперва можешь пробежаться по учебнику, прочитав заглавие. Заучивать факты без понимания общей картины довольно бесполезно, так как мы очень быстро забудем, что учили. Преподаватели игры на фортепиано сначала показывают своим ученикам всю композицию, чтобы они поняли ее настроение. Затем они просят учеников практиковать по одному отрезку за раз. Когда часть выучена и нейронные связи в мозгу построены, ученики переходят к следующей части. После того, как все фрагменты могут быть сыграны по отдельности, их объединяют, пока не будет выстроена вся партия. Теперь ученики смогут сыграть произведения без особых усилий. Деление на части также помогает понять сложные темы, например, торговлю между Китаем и Индией. Для начала изучи Китай, народ, культуру и экономику. Затем обобщи и изложи то, что ты узнал простыми словами. Повтори этот процесс и для Индии. Затем изучи саму торговлю, механику, преимущества и проблемы. Снова упрости, чтобы сформулировать основную идею. В конце концов у тебя получится записать несколько книг на одной лишь салфетке. В следующий раз, когда ты почувствуешь ограниченность своей рабочей памяти, попробуй использовать чанкинг. Подобно тому, как хорошие рестораны разбивают свои меню на закуски, основные блюда и десерты, предлагая по 3-4 варианта. С помощью деления легко сравнить варианты и принять решение.